Всем привет! Итак, продолжаем э, знакомство с библиотекой, ухты, с библиотекой SDL. И все уроки взяты вот отсюда: lazyfoo.net, beginning the beginning game programming v2.0 поэтому поэтому если кому-то не интересно тот может на ну слушать меня напрямую берите и читайте все эти уроки но ну, я думаю где-то я совмещу буду совмещать потому что уж слишком они короткие или какие-то уроки буду пропускать но пока э, иду точно так как в точно так как описано автором э, вот Короче, короче, сегодня урок 16 и TrueType Font. То есть здесь мы нарисуем э, шрифт, э, шрифт э, TTF э, с, э, ну, с, использованием э, новой библиотеки. Вот. короче, короче для, для того, чтобы рисовать картинки, э, мы подключали SDL2 Image. Теперь у нас идет подключение еще одной библиотеки, которая называется sdl2.ttf. 2 Дальше, смотрите, что добавилось нового. Ну, нового я сделал <coughs> отдельный класс для рисования текста. Вот. Короче, смотрите, для того, чтобы рисовать текст, используются опять-таки текстуры. То есть все основано в принципе здесь на текстурах а вот мы к примеру к примеру к примеру к примеру грузим фонд для того чтобы загрузить фонд нам нужно вызвать функцию тtф open фонд указать ему полный путь ну и размер размер это ну размер шрифта да там 16 14 там 32 вот дальше дальше я еще сделал такую функцию setText, устанавливаем текст то есть э, после загрузки текста можно э, точнее после загрузки шрифта можно установить текст и что происходит смотрите мы создаем э, поверхность с помощью такой функции render text solid а, вот э, указываем шрифт, указываем ему текст и указываем ему цвет. После этого всего создается текстура с поверхности вот создается текстура и эта текстура опять таки имеет ну как и все ширину и высоту, то есть это соответствует нашему тексту. И после этого мы поверхность освобождаем и у нас остается текстура, то есть наш шрифт наш шрифт, наш текст рендерится на текстуру, да, ну, то есть по по поверхность э, э, сохраняется в виде текстуры, и потом мы можем использовать эту текстуру. Соответственно, мы можем использовать э, все то, что использовали с текстурой. То есть можно установить альфа, э, можно, э, например, например, развернуть, да, вот, render copy x, мы можем указать угол. Э, вот, можем флип делать, то есть разворот вокруг какой-то оси или инверсию, уже не помню. Вот, то есть мы можем делать все, все то, с текстом делать все то, что делали с текстурой. Вот, но ну, здесь в уроке, в принципе, тоже описывается, но там дополняется все тот же класс LTEXTURE. То есть здесь э, идет э, внимание на функцию э, ttfRenderTextSolid. Вот она, ttfRenderTextSolid. Что она делает? Эта функция отрисовывает текст, используя шрифт, уже указанный, вот он, шрифт, который был загруженный, на новую какую-то поверхность, да, используя какой-то э, Solid режим, давайте посмотрим на Solid, э, вот, э, вот, вот, вот, вот, вот э, эти режимы, Solid это быстро и грязно, да, Shaded это медленно и хорошо, и красиво, и Blended это медленно, медленно-медленно но очень и очень красиво короче я этого всего не пробовал вот потому что здесь смотрите можно render text solid render text shaded и render text blended вот но но вы об этом должны знать дальше дальше давайте пойдем по справке в справке мы можем еще посмотреть, что есть такие полезные функции. Э, к примеру, функция, которая рассчитывает э, ну, результ... размеры, да? размеры э, которые понадобятся для отрисовки текста, то есть ширину и высоту тоже нужно знать потому что иногда ну к примеру вы будете создавать текстовый редактор используя sdl ну к примеру вот и там вам нужно будет рассчитывать ширину и высоту текста чтобы не вылазить за границы вот вот вот вот какие еще здесь функции есть Ну здесь еще есть отрисовка юникода э, то есть всякими э, то есть э, шрифты с не только анг с английскими буковками а и с другими вот опять-таки это я тоже не пробовал, вот, потому что не было нужды. Итак, что, что еще важно? Еще важно функции main, так как мы подключили новую библиотеку в функции init. Давайте перейдем. Проинициализировать uh, ttf-модуль. Uh, Первое, что можно спросить, был он уже проинициализирован или нет? И дальше непосредственно вызвать инициализацию. Если все хорошо... То, то как бы все хорошо. По завершению этого всего добра нам надо этот модуль э, закрыть. Точно так же, как мы и закрываем модули картинок вот что еще нового но в принципе ничего потому что как я уже сказал идет работа с такой же но ну, с текстурой а с текстурами мы вы уже работали то есть новая функции это ttf open font ttf render text solid кроме солида есть еще два режима и ttf close font close font это для того чтобы закрыть я его кстати чет... А, нет, закрываю. Вот, когда я освобождаю память, ну, освобождают текстуру, то я вызываю закрытие фонта. Кстати, надо бы... А, перед э, загрузкой фонта то же самое. Я его закрываю, если вдруг он был открыт. Э, вот, и загружая вот два разных шрифта, давайте вот здесь поставим размер 46. И здесь у меня используется зомби спрайт, бегает зомби. И крутятся два шрифта. Вот они крутятся, как вы видите, я устанавливая альфа, то есть шрифты э, почти прячутся, да, прозрачность почти полная, стопроцентная, и они крутятся. Вот, все крутится, все бегает, шрифты вот такие, вот, вот этот, наверное, больше соответствует стилю зомби. Э, вот это у нас шрифт контраст. Вот, и в принципе все, то есть шрифты загрузил, установил текст, самое главное, не потерять всей последовательности, да, вот, потому что в сет текст мы четко знаем, что уже создается поверхность и, кстати, здесь желательно бы было бы, наверное, освободить, закрыть, закрыть, закрыть вот это м текстур освободить. Вот, ну не забудьте это сделать, не забудьте это сделать. Ну, в принципе, все. То есть, три новых функции мы узнали и научились работать со шрифтами. То есть, ничего сложного нет. Ну, а на сегодня все. Всем спасибо за внимание. Подписываемся, делимся, ставим лайки, комментируем. Всем пока.